Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Мы в, Путине, в исторический город. Это старый город Сан-Диего. И сегодня я вам расскажу, что это такое, когда он образовался. Знакомьтесь, это мой муж Мик, и он будет мне помогать вам рассказывать о старом городе Сан-Диего. Итак, мы с Миком сегодня в старом городе. Здесь можно погулять и провести целый день. Мы покажем вам именно то место, где возник город Сан-Диего. Культура коренных американцев в районе Сан-Диего насчитывает более 10 тысяч лет. Когда европейцы прибыли в то, что сегодня известно как старый город Сан-Диего, он уже был домом для народа Кумияй. Кумияй жили на берегах реки Сан-Диего тысячи лет. Кумияй Существовали в утонченном образе жизни охотников и собирателей. Мелкая дичь и желуди были основными источниками пищи. Однако их знание земли дало дополнительные продукты питания и лекарства. Первым прибывшим европейским исследователем был Хуан Родригес Кабрия. Он объявил этот район Испанией, назвав его «Сан-Мигель» 28 сентября 1542 года. Он описал этот район как закрытый и очень хороший порт. А о людях Кумияй он сообщил, что они были добродушными и привлекательными людьми. Привет, Мика. Привет, Мик! Ты видел ранние дома в Сан-Диего? Снимая так близко, Миг пытался обмануть вас, чтобы дома выглядели как настоящий город. Старый город Сан-Диего называют родиной Калифорнии, потому что в 1769 году отец Джунипера Серра вместе с группой испанских солдат основал первые постоянные европейские поселения в Калифорнии. Отец Серра построил первую из 21 миссии, которая положила начало развитию Калифорнии для Испании. Первоначально миссия была построена рядом с испанским фортом под названием Президио, который находится на холме с видом на реку Сан-Диего и то, что сегодня является старым городом Сан-Диего. Мик рассказывает, что в 1769 году отец Дженипера Серра создал первую миссию в Сан-Диего, это французский миссионер. Миссионеры из Испании помогли обучить местных индейцев, чтобы они стали хорошими христианами. Позади мика католическая церковь, созданная в традициях испанских миссионеров. Это означает, что впервые испанские миссионеры прибыли сюда, в Калифорнию, и основали миссии для индейцев. И, возможно, на самом деле это была одна из небольших миссий, которые они создали. Возможно, они просто построили здание, но по традиции испанских миссий. В 1821 году Мексика стала независимой от Испании, а в 1882 году новое военное командование вместе с бывшими испанскими солдатами создало общину на базе Президио. Сегодня большая часть этой территории является государственным историческим парком «Старый город». Испанцы строили конструкции из высушенных на солнце сердцовых кирпичей. И четыре из этих зданий из сердцового кирпича, или адоба, стоят до сих пор. Миг говорит, что это подлинный адоба. Посмотрев, видно, что люди наступали на него, и он изношен. Мик смеется, <oo> что это uh, то, что я сказала, что я, сказала, me, что я <laughs> хочу для него <laughs> надеть <What> на шею. <laughs> Сначала я не поняла, что это. <rug> <rug> <rug> я перевожу вам, <rug> о чем общаются эти люди. Ты обещал мне, что построишь дом, как минимум за 300 долларов. Ха-ха-ха! Дом за 300 долларов? Тогда это, наверное, было много. До того, как он купил его, оно называлось раньше Денасион, в которое входили территории ныне именуемые Национальный Сити и Чуловиста. Ух ты! меня пойти в магазин Майнер Джем позади него, go. поискать oh. камень Шунги. Мексики закончилась в 1846 году с подписанием договора Гваделупа и Дальго. В 1850 году Калифорния стала штатом, а Сан-Диего в этот же год стал городом. В следующих видео я покажу и расскажу вам еще много интересного про старый город Сан-Диего. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ваша Зажигалочка.